Привет, Эйвен Россия! Я Ирина Шейк и сегодня вы находитесь за кадром и вы можете увидеть меня и все наши маленькие секреты для съемки Эйвена. Майя Let the trauma begin. Сегодня мы на сете Эйвен и будем снимать прекрасный видеоролик. Here we go, gotta shoot. We're gonna have so many scenes today, a long working day. We're ready to roll. Scene number two. As you can see it's very, very busy. A lot of action, a lot of energy. I saw a couple of shots, and it looks very, very nice. The lighting is amazing. We had a dog, and the dog has less hours working than me. У нас есть прекрасная команда что делает меня красиво с самого утра. Работает очень тяжело. Нам нужно обязательно всем прекрасному полу показать себя в прекрасном свете перед мужчинами. И естественно, все русские женщины используют душ. Надеюсь, вы получите очень большое удовольствие от этого. Увидимся позже.